всем привет наконец-то я снова с вами сегодняшняя тема это цветы розы венке надеюсь что вам понравится наблюдаем за процессом делимся впечатлениями жду отзывов лайков подписок ну в общем приступим необходимы розочки в количестве 6 штук они у меня на ножке длиной 5-6 сантиметров Помимо розочек нам нужны листики. Листиков тут 12 штук. Также необходима толстая проволока, ножницы, клей, тейп-лента, атласная лента и зажигалка. Берем несколько проволочек в количестве 4 штук, накладываем их друг на дружку в нахлест. Я так делаю, потому что у меня нет нормальной проволоки длиной 50-60 см. Таким образом я просто выхожу из положения. Сматываем их между собой при помощи тейп-ленты. Далее раскладываем на проволоке наши цветы. Делаем это для того, чтобы можно было определить, какой цветочек куда мы прикрепим. Советую расположить в центре самые большие, а маленькие распределить по краям. Таким образом мы добьемся максимально красивого эффекта. Также мы должны будем разложить и листики, чтобы понять, как будет выглядеть наша работа. Располагать мы будем их в промежутках между нашими цветками, тем самым заполняя пустоты. Берем наш цветочек и за ножку приматываем его к нашей проволоке. Таким образом мы приматываем также все остальные цветочки. Делаем это обязательно, немножко более сдвинув цветы друг к другу, скажем так, тесно прижав их друг к другу, чтобы, когда мы будем проволоку скруглять, можно если так выразиться, чтобы цветки не расходились сильно далеко друг от друга, и не было некрасивых промежуток. как только мы прикрепили все цветочки проверяем все ли они стоят красиво рядом смотрим все ли прикрепили и приступаем к следующему этапу а следующий этап это у нас закрепление листиков на нашей проволоке также берем кусок тейп ленты и первый листок прикреплять мы его будем с краю прикрепляем мы только один смотрим как он сидит смотрим его посадку если что-то не нравится то поправляем если все устраивает то можем наматывать Точно так же мы закрепляем и последующие листики. Советую закреплять сразу два листика. Проверяем все ли нас устраивает. Если да, то продолжаем. Далее берем атласную ленточку, длина ленточки ориентировочно 20 сантиметров, и при помощи суперклея закрепляем ее на кончике нашего основания венка. Далее необходимо намотать атласную ленту таким образом, чтобы каждый последующий виток закрывал предыдущий ровно наполовину. Таким образом мы очень красиво намотаем нашу ленту и хорошо закрепим ее на проволоке намотать необходимо порядка 4-5 сантиметров это необходимо для того чтобы мы сделали заготовку в виде петельки в которую потом мы будем продевать наши завязочки размер петли порядка 2,5 сантиметров можно трех и поверх этой петельки наносим клей и вновь наматываем атласную ленту, чтобы как можно плотнее все это скрепить. Продолжаем наматывать до тех пор, пока не закончится атласная лента. И те же самые манипуляции мы проводим с другой стороны. Ленту введем ориентировочно до середины венка. Вот такая у нас готовая работа. Необходимо взять вновь нашу атласную ленту и сделать завязочки. Складываем атласную ленточку несколько раз, чтобы получить две отдельные завязочки. Длина каждой из отрезков, каждого из отрезков лент порядка 30-40 сантиметров. Сильно длинные я не делаю, короткие тоже. Обязательно не забудьте припалить это все дело. И вдеваем, внимание, атласную петельку в проволочную петельку. И точно то же самое делаем и с другой стороны. Завязываем в красивый бантик. Наша работа готова. Можем поправить все неровности и неаккуратности. Все, что нам не нравится. Подогнуть, отогнуть, поправить, развернуть. На камеру, конечно, неудобно это делать, но вы уж поправьте, чтобы у вас было очень красиво. Поздравляю вас, все получилось. Да я смотрю, нет ли здесь шпионов. Ну что, видосик изучили, тему поняли, освоили, теперь применяем на деле. Пишем мне, что у вас получилось, рассказываем, буду ждать с нетерпением. Не забываем о том, что вы можете подписаться на мою группу ВКонтакте, а также на меня в Инстаграме, ссылки находятся в шапке моего профиля, где-то там вверху посмотрите, там будут маленькие такие значочки. Вот. Ну и ставьте лайки, да. Всем счастливенько. И подписывайтесь.